всем привет, кто меня сейчас смотрит, сегодня я вам расскажу и покажу как читать Minecraft версии 24 угу, там вот все версии и установить на этот Майнкрафт на версии 24 э, вот Tumany Easy заходим в любой браузер и ссылку вам скинем на сайт вот, жмем вот сюда вот, сюда нажмем нажимаем у, у нас появляется такая вот э, такая окошка нажимаем сохранить файл вот у нас на вот. нажимаю и запускаем, нажимаем запустить. Он нас приветствует программу скроллом. нажимаем далее, идем далее, все далее и готово. У нас мы видим две, два языка, есть Майнкрафт и четыре Есть моды, читы для Майнкрафта и для начала. Майнкрафт. Вот она, реверсию, И потом нажимаем там. такая будет. И вот у нас нашла. Вот вот. вот. сначала мы устанавливаем версию 1.6.4. Делайте все как я. Так, нажимаем установить вот кнопку. Выбираем версию, Вот она устанавливается. Для начала мы сейчас включаем мод. Вот. Так, нажимаю, вот тут вот, вот, есть такая Отменить, вот, вот, открыть папку, мы вконтакте, настройки и вот осетить наш сайт. Нажимаем посетить наш сайт", наш сайт. И так снова с вами голос. И все сделаем. Итак, всем привет, как? Я вам говорю. Вот у меня уже стоит Minecraft Forge, Minecraft версия 1.6.4, Minecraft Forge три мона стоит. устанавливайте потом э, и потом порт там нажимаем постит наш сайт конструкцион так и вот открывается сайт и открывается быстрее пока не понятно открываться Сразу ладно, самое Вот у Это просто... входим. Да и ищем. Так. Вот. Вот. Сразу Он выходит. Почему я Вот вот вот на нажимаю сюда и вот. Можно стремиться Вот она включается. файл за нажимать правой кнопкой и открыть с помощью винарных -E так, выделяем это INC э, теперь нажимаем две кнопки DELETE и ENTER так, все это выделилось теперь после вот этого мы нажимаем вот на это мы открываем мы открываем эту самую папку выделяем все файлы и просто перетелим Скинулись. как вы видели у нас было три мода открывается вот игру перед тем я хочу вас предупредить есть некоторые ошибки 4 вот. есть некоторые ошибки и вам надо ну перед тем не открывать на весь экран сразу создайте новый мир например отживание поначалу я больше не я там этот так и вот вы создали мир да нет и только после того как вы зайдете нажимаете escape и включайте на весь экран, потому что моды петляшики лаги большие и винты Майнкрафта. Вот, как мы видим, вот он. Хотите закрыть, нажимаем букву Онглиску. Вот он стоит. Вот он. Наш мод. А, все стоит, все хорошо. Все отлично работает. 1, а левой кнопкой берется целый стак ну все, с вами был Inizio всем пока и до новых встреч